Друзья, всем привет! Сегодня у меня такой спонтанный выпуск, я с людьми на показе. Ограниченный бюджет, две комнаты нужно, хотелось бы уложиться там в 10-11 в 11 миллионов. Как раз вот такой вариант сейчас буду опоказывать. А С утра мы смотрели жилой комплекс «Искра» 64 метра, это в районе Приморья, за 16 миллионов. Вот, кстати, если у вас есть такой бюджет, в доме такого класса, в микрорайоне Приморья, вы ничего абсолютно не найдете. 16 миллионов делите на 64, сколько получается, а стоимость получается по цене стройки. Потом с покупателями ну, перешерстили весь жилой комплекс курортный. Так вот, здесь самая недорогая цена. Речь идет вот об этом доме, который называется Давлатов. Строил мой очень хороший знакомый, товарищ, застройщик. Многие из вас даже видели интервью с его участием. То есть вот такое окружение. Это нацпарк, поют птички. Нет проблем с парковкой. Вот Будем смотреть 60 квадратных метров по цене. Сейчас озвучу. Красивая, ухоженная, придомовая территория. Ну, первые и последние этажи, как всегда, бонусы. Речь идет о отдельных входах, вот, о ландшафтных озеленениях. Ну, а на мансарде, соответственно, тоже свои плюшки, картины, цветочки в подъезде. Ну, все здорово сделано. Чистенький прямо подъезд. Это площадь 60 метров. 60 метров угловая. Таких цен в Сочи нет. Смотрите, какая планировка. Это уже нацпарк. Хорошие окна. Птички поют. Сейчас их меньше, а утром очень даже много. Арматура, естественно, срежется. То есть полноценная двухкомнатная квартира. На балконе осталось установить перила. Вот здесь. Как вам такой вид? Это улица Медовая. классная планировка в общем друзья полноценная двухкомнатная квартира в адлере 60 квадратных метров всего лишь за 9 миллионов 900 тысяч телефон на вашем экране звоните пишите